У кого какие предложения? А у меня. Говорите. Так как вы считаете, что это предположительная база могильщиков, то я думаю, нужно послать несколько спецотрядов для разведки и возможного устранения противника. В духе без шума и пыли. Но если при обнаружении противника пойдет что-то не так, отдадим команду бомбардировки этой шахты. У меня все. Спасибо, майор Вановский. Кто-то хочет дополнить? Я дополню. Майор Вановский рассуждает правильно, но бомбардировка это уже на самый крайний случай. Думаю, тут можно обойтись обычной закладкой взрывчатки. У меня все. А что скажете вы? Я думаю, остановимся на этой версии. Тогда переходим к делу. Интересно, зачем меня вызвали? Отлично, все собрались. Итак, благодаря Итану была обнаружена база могильщиков. Военный совет решил создать три отряда по четыре человека для разведки и возможного устранения противника. Главнокомандующий, зачем Джим это брать? Он ведь еще новобранец. У нас нехватка людей, ты сам это знаешь. Ну и что дальше? Капитан Штернер! Прекратить разговоры, у нас нет другого выхода. Так, э, о чем это я? А, да. На случай большого скопления противника вам будет выдана взрывчатка. Заминируйте верхние этажи и уходите. Командиром вашего отряда назначаю тебя, Штернер. Есть. Ваш отряд выступает первым. Все понятно? Так, так то точно. точно. Все свободны. Идите готовьтесь. У Вас отвезут бронетранспортеры. Тоби, останься ненадолго. Тут еще, полковник? Я буду краток. Постарайся, чтобы лесник выезжал. Есть. Несмотря на эту всю военную хренатень, мы до сих пор остаемся друзьями. Понятно? Ха, конечно. Удачи. Эй, слышишь, Джим? Да? Когда будем на территории врага, отменяй на шаг. Понятно? Ха. Так точно. Альфа готов. Бета готов. Гамма готов. Приступайте. Выдвигаемся. Итан, покажи нам вход. Хорошо. Не зашли сюда. Так, заперто. Кепл, давай вари. куда нам теперь лифт ведет в глубокие тоннели тут неподалеку должна быть просто лестница в другие этажи шахты там наверняка расположены склады комнаты для шахтеров и тому подобное включайте пнв лестница тут Итон, ты так, так много об этих кристаллях знаешь? Я родился, я родился. здесь. Черт, развилка. Придется разделиться. Итон, иди с кепом налево, а я пойду с направо. О, здесь есть свет. Снимай ПНВ. Будь на виду. А я заглянул вон в ту комнату. Я убил одного из них. <свист> <свист> Вот черт, Джим! Прием, это Альфа. На нижних этажах куча противников, У нас осталось двое. Прием. Прием, это Бета. В туннелях их целая армия, как мы вообще такое проглядели? Закладывайте заряды и уходите. Ах, черт. Где Джим? Он мертв. Уходим. Живо! Вот черт. Неужели это конец? Пошли отсюда. Генерал подполковник Тоби прибыл на базу. Эм, ну, понятно. Здорово. Ты как? Да вот, книгу решил почитать. То у вас нового. Все осталось по-старому. После уничтожения шахты все успокоилось. Понятно. А как там у вас на юге? У нас тут пираты появились. <Except> <толкно> Только недавно угомонились. Ясно. И что же тебя привело в родные места? Я прибыл сюда по делам, в город. Решил на базу скачать всех, проедать. Я почему-то опять Итана не встретил. Ну это же Итан. Ты сам это знаешь, на базе редко бывает, у него только один лес в голове. Жаль этого лесника, погиб ни за что. Я как раз в городе хотел его могилу проедать. Я, пожалуй, с тобой поеду, ты когда едешь? Да, прямо сейчас. Поехали. Генерал, пошли до начала перекусим, что ли? Да, перекусить бы не помешало. «Как жалко, парни. Хороший был человек. Погиб ни за что».